Итак, давайте поговорим про мифы вот, насчет семьи, да, и насчет музы и насчет отношений. Первый миф. Прими меня такой, какая есть. Вот. Почему это миф? Потому что вас принять может только мама, и то недолго. Только 9 месяцев она вас выдерживает. Потом она вас не может принимать полностью после этого периода. Вот. То есть допустите в своем мировоззрении, ну как допустите, наверное, согласитесь с этим, что вот если вы хотите быть такой, какая вы есть, то и ваш мужчина будет такой, какой он и есть. И вы тогда двое детенышей будете воевать за любовь. Нет, ты меня прими, нет, ты меня прими. Если вы допускаете то что вы готовы меняться потому что в любом случае все поменяется вы до этого там, ели спали ставили цели одна если вы выйдете замуж вы будете совместно это делать как вы можете быть такая какая вы есть все поменяется вообще до этого вы себе там готовили то что под рук попадется сейчас надо будет еще и мужу готовить желательно вкусно вот. чтобы он не уходил к этому шорму подъедать. Меняется все вообще. Вот. Поэтому вот эта тема применима такая, как есть, это лучше поработать с терапией с материнской фигурой и забыть про это. Вот. Семейная жизнь подразумевает ваше развитие, ваши изменения. Следующий миф, такой как бы постулат, что я хочу, чтобы он первый начал. Типа. Вот. Вот если вот он там начнет что-то делать, то тогда как бы я подтянуть Нет, если вам что-то нужно, вы начинаете первый. То есть вы заявляете о своих потребностях, вам нужно улучшить отношения, вы улучшаете прежде всего общий себя, вы получаете образование в сфере отношений. Только, только так. Может быть, его все устраивает, или его не устраивает, но он не знает как. Дальше. Хочу гарантий. Вот если вот типа вот тоже такая система потребительская. Вот я сейчас вот начну вот меняться, начнут там где гарантия, что он... Этот уважаемый мужчина тоже будет там, хорошим, там, станет ответственным и так далее. Да нет никаких гарантий. Никто ему никаких гарантий не даст никогда. Единственное, что можно гарантировать, это ваше изменение и улучшение вашего состояния. То есть если вы в себе свою природу проявляете женскую, ваше состояние станет лучше. Вот в это, это, это гарантировано. Как повлияет на это мужчина? Ну, нет стопроцентной гарантии, потому что он не вещь. Подразумевается то, что, скажем так, меняется пространство, меняется действие в этом пространстве. Вот метафора такая, что вот женщина это, скажем так, сосуд, мужчина это вода, женщина это дорога, мужчина это путешественник или странник. Женщина это форма, мужчина суть в этой форме. То есть в любом случае, если вы были кружкой, а стали бутылкой, форма воды поменяется в ней. Если вы с мужчиной остаетесь в отношениях, он по-любому поменяется. Ну, если вы ему говорите каждый день «мудак, козел, говнюк», ну, он будет отвечать «мудачка, коза, говнючка». Но ну, Будете говорить «милый мой хороший», там, «самый лучший на свете». Ну, может быть, он по инерции пару раз вам скажет «говнючка». Ну ладно. Через третий раз, через пятый поменяется он тоже. Понимаете суть? То есть, почему вы, вы в отношениях настолько важны? Потому что мужчине легче выстраивать э, во внешнем мире какую-то деятельность. То есть вот он одел латы, одел, взял там меч, пошел воевать. Там, или там пошел на охоту. Ваша же фишка, ну вы так устроены, вот у вас есть там, скажем так. Матка, у мужчин нет матки, что вы внутреннее формируете, то есть пространство внутри отношений, внутри семьи.